Привет! О, господи! кто? Не знаю. Поехали. А что ты тут с ними делал, с коровами? Ээээ... Ничего. Мне, наверное, показалось, да? Да-да-да, тебе показалось. А что у тебя за дом? Что там такое красное и розовое? Это... Это статуи такие классные. Какие статуи? ну, заходи, король. Ага, ну и? Чё, -чё, чё это за говно? Пошли, короче, Пошли. Я хочешь, чтоб я тебя при... Ищеброд... приу... это ты себя, что ли, назвал? О, нет, спуск. это... А че это кто? Это, короче, шашлык мой... О, <coughs> мой домашний а птонец. Кто, кто случайно? Шашлык? О, нет, это Слышь, только я... попробуй так взять. А у меня лаги сервер, я ничего там не увидел. Короче, смотри. Поползи за мной. Хочешь, чтобы никто приютил? Как зайди сюда? О, включая. Я не могу зайти, чел. Кто лестницу убрал, не понял. Кто я такой умный? Я не могу зайти туда. Сейчас погоди, я найду, если что-то у меня тут есть. О, господи. Блин, у меня выставили. Так, короче. Что друг делает? А, сна. Вс... А откуда он? Башку откуда пробить, смотри. Башки. Откуда он что-то делает? А так, короче, пошли тогда, поэтому, а, да, смотрите, да, как это вот так, а что это за дырка, кстати, да, я не знаю, просто выкопал, прикольно, круто, не понравилось, где тут яма, смотри, сюда какать надо, вот так вот, короче, просто, сидишь вот так, как, как, как, как, я в саке провалился, алё! <смех> Сюда серут все! Дай выбраться, ты Эй, ты чё меня столкнул? Баран! <смех> Эй, помоги! Help me! Эй! <смех> чё? Это чё за хуйня? Нихуё! <смех> Смотри, пошли по запасному пути! По пошли по со мной! <смех> Эй, вот вот. э, чё, хочешь, как Смотри, есть! Перед, э, проходим в мой дом, Полностью. Ты должен помолиться. Ты что делаешь? Ну ломай письменный. А, что я. Острота. А ты. Боевой меч. Че, молиться собрался? Это кто твои друзья, что ли? не должен помолиться. Я тебе буду молитву какую-то писечную говорить. А ты должен молиться по мне Это как? Она хочешь магию? Давай. Я вот знаю, как ты понял. Смотри, у тебя че, поднялось, я короче, помолился с друзьями, и блоки поднялись как-то. Как делать? Э, не, ну присядь вот так вот. Это как? Вот так вот. Ой, ты что делал? Эээ, че... ты че меня обманул? что сделал? Ой, я умер. Ха-ха-ха. <свен> Все, ты сейчас горишь. А я это. А я тут стою, кстати. Смотри, хочешь? Ч? Что делать? Хочешь? Это что чтобы... такое? Реал-но-но. <свен> но... Если то дам администратору а вы. Это как? Аааа! Я -а умер. -а Где -а. я умер? Где? Я умер, говорю. Молодец. Ты что не убил? В смысле? Ты вривишь, что ли? Я тебя не убил, я не врив. Ты что сделал? Кто сделал? Что сделал? Что сделал? Ты мне дом разрушил! что сделал? Ты о чем? Ты <свист> о чем? Парень. Ты дом разрушил! Как? Верни дом! Как так-то? Как я мог разрушить? Ты <свист> вообще? Тебе плохо? <свист> <кровь? свист> как чё сложно строить? А где картина? Тут картина! Что? Что за фигня? А че чё это там дом? Что сделал? Кто Ты мне разрушил, точнее пол. Что я сделал то Огурец! Какой огурец? Пошел сюда, пошел, пошел отсюда, не надо! Варь такая. Огурцы, огурцы, огурцы. огурцы Какие мой дом! Мой дом! Мой дом! Ты чё делаешь? Какие огурцы? Ты мне дом сломал, тут огурцы ходячие! Ресурсы, а, ресурсы, ресурсы! Какие ресурсы? А чё? Шашлык, шашлык! шашлык. Какой шашлык? парень? А, застрял! Спасаемся, спасаемся! Ой, ты ну... о чём вообще говоришь? Блин, блин, блин! Говно, говно, говно! А Сколько гигантов! Гиганты! Стрепстри, шашлы... шашлык, шашлык, шашлык! А у тебя С что, гиганты снимают? там? Они сейчас дом сломают, короче, они умеют. Вообще похер! Гиганты тебе дом сломали. Я выжил! Они тебе дом сломали. Б -б бежим, бежим, бежим дома, бежим, бежим! бежим, бежим. Как хорошо, что бегал. Офигеть. Бежим бежим бежим. Ты да не бежим. повезло, тебе крайне не повезло. Ты успел убежать, да тебе повезло, парень. Я столько с собой речей. Кстати, его хочешь, чтобы тебе, короче, админку дадут? реально? Да. Короче, надо да. стоять на месте и сказать, я лох, я лох, я лох. Пять раз. Пусть а -а -а. админку вообще опку. Реально? Да. Давай. это я, одна, лох, не я не лох, лох, я лох, я лох, я лох, я лох. Сейчас должны типа админку дать, да? Да. Посмотри в табе. Ходить не могу. Это на тебя заклинание сделали, чтобы ты теперь проклят. А что за заклинание? Ты теперь проклят. Всё. Ты теперь проклят. А чутесникам в ТАБе? У тебя не какой-то прикольный, кстати, сделали. Это кто такой умный? Ой, я двигаться смог. я Видимо, заклинание какое-то там сработало. Ты какой-то сказал, что заклинание главное было. О, мои алмазы... Блин, алмазы не могу спасти, ладно. Чудыще! К тебе черные чёр огурцы пришли, да? Чудыще! Это они тебе местят, что ты это. Использовался заклинание. А стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, стреми, попросить? Скажи стреми, Негры, негры нападают, негры нападают! Ё-моё! Негры напали! Ой, стреми, спасите, спасите! помогите, негры напали! На ну надо, надо сказать, я лох 50 раз. É, я лох, я лох, я лох, я лох, я лох, я они исчезли. Они, короче, услышали тебя, заклинание, и все. Ура, наверное, заклинание прям сработало. круто, блин. Суфи, да ты это, маг. Сейчас, я быстро переоденусь. Это чё, это чё за... Блин. Блин. Зомби днем! ё-моё. Ты уверен, что днем? А что не ночью? Ночь. Страшно. А как так ночью? Синий. Коричневый и белый. Так, ладно. Че, страшно? Ночь. е Это разлом портала. Разламывается мир. Надо срочно себе ливать оттуда. Я упал. Что делать? Что делать? Куда? Куда? Куда бежать? Ой, ой меня так спасло! Ты чё, жив? Нет, я... Вы, вы погибли, написано. Как ты погиб? Свой. Ты что сделал? Ты что сделал? сделал? Ты что сделал? Ты чем? У меня... Шипонский бог У меня дом Разломался Это тебе наверное эти Гиганты зомби сломали Сто процентов Кстати знаешь Если будут прочитать заклинание Знаешь что произойдет Какое заклинание Надо сказать я в пятьдесят раз Шучу Тебе опу дадут сто процентов реально? Блин Надо сказать только пятьсот раз Ты так шопку. Петрсот! Да. Слушай, ну так сильно лучше не хочу. Знаешь, пять раз надо сказать, чтобы бубку получить. Я тебя обманул. А... Пять раз. Скажи. Я когда пять раз сказал, я ничего не получил вроде. Да нет, сейчас, там, Изменили, короче, заклинание, теперь можно бубку получить. Всё, а кто изменил? Ладно, давай. Я а, ох, я лох, я ох, я ох, я ох. Чё, тебе дали? Ба бан дали вместо опки, за что? На вас наложили великую печать бана. как так? как так-то? У тебя там что заклинания какие-то? То какие-то негры меня атаковать начали. Да это, короче, мне какой-то админ сказал, левый, эти заклинания. Я на тебе их проверил. Этот админ случайно не этот, э, не мошенник там, ну, в казино вулкана. Уже говорят, что выиграешь. В итоге. это точно не мошенник. Он это знает все. Блин, у меня огромный негр на экране вылез. Магазин за хлебом. Сюда. желаю удачи.